что эксперты, которые мы пригласили, эксперты, э, ну, очень качественную работу делают свою. Они с Екатеринбурга, вы можете с ними встретиться, они конкретные свои дадут помимо заключений о несущих конструкциях и о перекрытиях, они дадут еще нам рекомендации и проект, как это устранять. Поэтому, э, плохо, что там еще дополнительно вода, конечно, но, извините, вот, знаете, от э, той ситуации, которая есть, такой проливной дождь, нас не выдерживают ничего, и сложно это очень было предполагать, и сложно очень накрыть таких технологий, по-моему, нет. Да. Ремонт да, Ремонт в любом случае будет, и есть дополнительно, вот вам совершенно не требуется ходить и дополнительно там делать какой-то акт от каких-то нарушений, уверяю вас. Вот те квартиры, где более-менее хорошо, и что-то еще дополнительно дождя испортилось, либо там, вы увидите еще какие-то дополнительные проблемы, вот здесь вы можете по устному совершенно заявлению пригласить сотрудников, нашу комиссию, которая придет и дополнение в акт вам составит.